Всем привет! Сегодня с вами видим, расскажу как ускорить и сделать загрузку Windows 10 немного быстрее. Нажимаем комбинацию клавиш Win i У нас открываются с вами параметры. Заходим в конфиденциальность. Во вкладке Общие все отключаем. Голосовые функции отключаем. Персонализация рукописного ввода также все отключаем. Диагностика и отзывы. Все отключаем и очищаем с вами диагностические данные. Журнал действий. Также галочки снимаем и делаем очистку журнал действий. Расположение. Местоположение тоже все выключаем. Очищаем журнал расположений Затем выключаем. Контакты отключаем. Календарь отключаем. Телефонные звонки также выключаем журнал вызовов задачи затем фоновое приложение также которые занимают оперативную память мы ее тоже выключаем и затем с вами открываем диспетчер задач правой кнопкой мыши на панели задач выбираем диспетчер задач Переходим во вкладку автозагрузка и здесь выключаем приложения, которые нам не нужны. Допустим, я выключил Skype, Cortana, общий альбом iCloud, Ccleaner, iTunes и так далее. Это немного ускорит и освободит оперативную память. Затем нажимаем комбинацию WinR и вводим следующее значение. Процент, темп процент и мы попадаем во временную папку нажимаем control a delete и также все очищаем что не очистится это у нас на данный момент файлы используются системой нажимаем выполнить для всех элементов пропустить и последнее что нам необходимо сделать нажимаем комбинацию клавиш win i попадаем в параметры windows нажимаем Система, затем о программе, дополнительные параметры и здесь есть быстродействие. Нажимаем параметры, вот здесь есть обеспеченные лучшее быстродействие. Если мы нажмем на эту галочку, то у нас анимация все исчезает, все спецэффекты который есть Windows 10. И это немного ускорит. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.